Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рад видеть тех, кого уже видел, тех, кого уже вижу. И думаю, еще, еще раз смотрю. Но сегодняшний концерт уже как бы понятно, чему он посвящен. Или что, что за тема этого мероприятия. Ну, как говорится, случилось. Три года и три месяца прошло с выхода прошлого диска, который назывался «Предельные режимы» три года, собственно говоря, и предыдущие практически вот столько же времени заняла работа над ним заняла и почему-то быстрее не получается. Ну, хотя я бы скажу, конечно, вообще бы не получилось, если бы не добрые люди, если бы не друзья. Я должен об этом говорить, потому что все-таки эта презентация действительно не было бы этого, этой пластинки без спонсорской помощи. Она бывает разная. Это и денежные средства, и другие способы, как один мой близкий друг говорит, «Анисимов, тебе надо дать волшебный пендель, чтобы ты быстрее работал над диском». Были такие пендели, действительно. Огромное спасибо генеральному спонсору всего этого проекта, это Иркутский авиационный завод НПО «Иркут» и лично генеральный директор Александр Алексеевич Вепрев. Огромное спасибо заслуженному летчику-испытателю, начальнику -исследователь... испытательного комплекса Иркутского авиазавода Сергею Михайлюку, моему замечательному другу, еще одному моему другу уже с Украины, начальнику Харьковского аэроклуба Сергею Филатову. И всем, всем, всем, кто ждал выхода этого альбома и постоянно мне об этом напоминал. Петь буду в порядке вот тех песен, как они на диске, скажем так, расположены. Но, наверное, большинство знает эти песни, потому что в течение этих трех лет они появлялись, я их пел. Разумеется, на диске они в аранжировках, звучит это несколько по-иному. С первой песни все очень просто и непросто. Уже когда вот выходил, вышел диск предельные режимы, меня многие спрашивали, почему нет песни Я Летчик. Говорю, очень просто почему, потому что она есть на предыдущем диске Я Летчик. Нет, вот и даже главком. Виктор Николаевич Бондарев говорит, почему летчика нет. Вот. Я здесь все-таки принял. Такое решение, идя навстречу пожеланиям тружеников неба. Первая песня именно эта. Я летчик. Красивая форма лампас голубой. И даже завидует кто-то порой. Я летчик. И звук от турбин на земле лучший звук. А мой самолет, это мой верный друг. Я летчик. И хочется в небе бездоном летать, за это готовый я пол жизни отдать, я летчик, ни черту небо я душу продал, Мне кажется, я от рождения летал я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый тенечек. Этом в облаках нарисую петлю, вираж заверну, бочку сделаю в горку. Я летчик. Пускай перегрузка придаст, терплю, но небо родное предать я во век не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже И давит на сердце мне несколько же. Я летчик Ком весь в поту можно просто отжать И кто вам сказал, что не несложно летать Я летчик Под крыльями смерть во праве стальной Она поднимается в небо со мной Я летчик и чтобы земля вновь не стала гореть Я снова и снова, я должен лететь Я летчик Я так это небо безумно люблю И мне без него не прожить Даже хмурый деняче Я там в облаках нарисую петлю Вираж заверну горку сделаю бочку Я летчик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 Квартиры свои у меня просто нет Общага, мой дом, общий тут Я летчик И снится мне каждую ночь напролет Что либо есть и поднялся на лед Я летчик К земле меня часто хотят привязать Но летчик обязан, он должен летать Я летчик Безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый тенечек, я там в облаках нарисую петлю, Вираж заверну, корпус сделаю бочку, я летчик. Пускай перегрузка предали, терплю, но необоротную предать Я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, Но только когда не по ней над ней, но только когда не по ней над ней, но только когда не по ней, А над нею я летчик. Я буду рассказывать, в общем-то, в принципе, о песнях. Может быть, много буду говорить. Потом у меня друг близкий пришел, я ему жаловался, что я говорю, ну, не получилось у меня подготовиться к этому концерту. Он говорит: да ладно, да, поболтаем. Песня Я Летчик звучит на альбоме целых два раза, открывая и закрывая альбом. Ну, я думаю, наверное, она имеет на это право. Я написал ее четверть века назад. В 1991 году. За это время авиации великой страны чуть было не стало, ее чуть было не уничтожили. Страны не стало. Тогда в 1991 я не мог представить, что летчики вот с тоской будут смотреть в небо, что авиатехника будет гибнуть на умирающих аэродромах. Но также как и не мог предположить, что спустя четверть века спою вот эту свою... Песню в сопровождении одного из лучших военных оркестров Европы. Спою в то время, когда э, авиация начнет возрождаться и летчики наконец-то вернутся в небо. Э, вернуться, чтобы работать в нем по своему назначению. По самому прямому назначению. На родине метель, а здесь погода на заказ, И многозвездный наш отель, апартаменты, экстра класс удобства снаружи, рвала и хуже. Кругом практический курорт, Здесь пальмы чудной красоты, А море просто на тюрморт, Но видим только с высоты мы эти красоты В процессе работы. Мы трудимся в заморской дали, где звучит намаз. И многие совсем не ждали здесь увидеть нас. В другие времена настали мы пришли и дали мастер-класс. Мы делаем здесь то, чему учились. Все годы на занятиях и учениях. Буржуи не хотели, но случилось. Мы в детстве. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты скачиваем в цели, словно гвозди по самому прямому назначению. Здесь каждый вылет боевой, от напряжения кипишь. Кабина словно дом родной, вот только жаль, не не поспишь, а хочется очень. Особенно ночью Которые месяц не до сна И не уйдешь на бюллетень По распорядку здесь война Что день, что ночь, рабочий день Здесь все на пределе Назначены цели Мы в нужный час и в нужном месте Выпадем с небес И сразу станут цифры 200 Духи всего крест. Прицель! Все годы на занятиях и учениях Буржуи возмущались, но случилось Мы в деле по прямому назначению Нам в этом небе нет этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости Мы днем и ночью бомбы по самому прямому назначению. И вероятные друзья нам скажут просто Very good, летать по многу им нельзя. У них нормированный труд, им бедным мне сладко. Жить по распорядку к смертям уже не привыкать, с годами стали мы грубее. Два раза нам не умирать, но не привыкнуть, хоть убей. Нам жить в половину и к выстрелам в спину. Минует нас по воле форта, смерти холодок. Года спустя полетной карты, выцвевший листок. Напомнит нам до да более ярко ближние, но далекий столик.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 По самому прямому назначению По самому прямому назначению По самому прямому назначению Спасибо так. Премьера этой песни состоялась уже скоро год Как э, на, на авиабазе Мим. Я дал, ну, я горжусь, честно говоря, этим, я дал там шесть концертов, каждый раз встречал там близких мне друзей и знакомых, однажды даже встретил отца и сына летчиков, представляете, как бывает. Первый раз, честно говоря, воспринималось все как-то по-другому, весело, конечно, не было, было тревожно, но не настолько, как это было уже в крайний раз, было спокойнее. Когда собирался туда летом, так получилось, что ну, относительно незадолго до вот, визита туда мы по телефону говорили с Рифатом Хайбинколиным. Говорим, ну скоро увидимся. А увидеться не удалось. Рифат стал героем России посмертно. Честно говоря, с того времени я стал сильно нервничать за них. Вот как-то в сентябре оттуда мне позвонил мой хороший друг. Поздно вечером уставший голос такой поговорили вообще ни о чем. Ну говорю, аккуратнее там, там. Самое интересное, что оказывается, когда я там выступал, они там были, но там у Вертолёчка есть еще отдельные площадки, куда я пытался проникнуть, и сказали, ну его нафиг. От греха подальше. И вот мы с ним поговорили Я вот стою с телефоном А у меня напротив на стене дома висит календарь Который мне подарили на прошлом концерте Замечательное такое изделие но Мне очень нравится Там на каждый месяц какое-то фото со мной Где выступление Либо я с друзьями своими И какой-нибудь четверостиший из моих песен Вот И это был сентябрь Я вот поднимаю глаза на календарь А там мы обнимаемся Вот вчетвером ну, я и четверо вертолетчиков, одного нет, это Игорь Бутенко. Один только что позвонил и смотрю, а там написано песня, которая как бы, она веселая, но в тот момент она мне просто у меня жуть взяла. Было там написано, -то, нам домой вернуться нужно, с вертолетиком мы дружно под огнем, свой танец кружим, он герой, я им нагоржусь. Я, честно говоря, никогда в жизни так не ждал конца сентября, как вот в этом году. Я вот говорил, что я буду петь каждую песню вот в том порядке, как они на диске. Все-таки я решил от э, не отходить. а Третья песня — это э, вот, тем, кого, кого с нами нет. И даже не думал, что вот именно эту песню спою, потому что действительно получается, иной раз мы общаемся, и не предполагает, что это может быть последним общением. Можно не договорить чего-то. Это стихи Геннадия Шпаликова, замечательного человека, который уже давно не с нами, который известен по различным сценариям, Ну хотя бы «Я иду, шагаю по Москве» кинофильма или «До песни». Вот. Я когда-то эти стихи положил на музыку. Люди теряют только раз И след теряя не находят А человек гостит у вас Прощается и в ночь уходит Прощается и в ночь уходит А если он уходит днем? Все равно от вас уходит Давай сейчас его вернем Пока он площадь переходит Давай Давай сейчас его вернем Немедленно его вернем Поговорим мы с Весь дом вверх дном, перевернем мои праздник для него устроим Весь дом вверх дном, Весь дом вверх дном. перевернем Люди теряют только раз И след теряя не находят А человек гостит у вас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 Следующая песня, ну вот все, возвращаемся мы к диску. Третья там песня. Название к ней придумал мой хороший замечательный друг Евгений Хлуднев, когда-то был заместителем командира авиабазы в Большом Савино в Перми, на МиГ-31 летал, сейчас уже летает в авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербурге. Я ломал голову, иногда, ну, название песни это всегда очень достаточно сложно. <смех> на концерте это просто, когда дело доходит до альбома, э, сталкиваешься с какой-то проблемой. Вот, что ты ломаешь голову, там же у тебя все написано, это воздушный корабли. Но ну, это песня про самый большой истребитель. Твел смены на сегодня в плане. На стоянке ждут нас корабли. Царя разлилась алой краской в пятом океане Со штурманом отчелем от земли. Ревы двух сердец двух пламенных моторов Нас граждане за грохот упрекнут. Но кто-то в небе нас проводит восхищенным ссором. Отряд уходит с громом на маршрут.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 от крыльями поблескивают реки, И небо по маршруту, как проспект, Там на земле нас ждать остались вынутые чеки, И значит на чеху по и комплект. Ракеты мирно дремлют на пилонах, И верят, что не будут с ветерком Отчаянно носится на различных эшелонах. В погоне за каким-нибудь врагом. Кругом Волшебных облаков убранства. Наш дом На все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство Щитом без крайней страны, По облакам корабль, как по волну, Хоть сорок то насловно налегке, И если что, мы можем, при желании на полном Увидеть звезды днем на потолке, но ну, А пока увидеть бы В просторе океана голубом. Кораблик наш воздушный, он ведь тоже хочет кушать, он пьет наши нервы узелком, кругом волшебных облаков убранства. Наш дом на все четыре стороны. В твоем мы патрулируем. Пространство щитом бескрайней паутничной страны. Как в гавань корабли идем снижаясь. отряд вернулся, самолеты в ряд. И пусть нельзя мы курим на стоянке, улыбаясь, пока машины техники чехлят. Усталые, но радостные лица И громче нет бескрайней тишины Дай Бог нам уходить в полет По плановой таблице Когда по плану, значит без войны Кругом волшебных облаков убранства Наш дом на все четыре стороны Вдвоем мы патрулируем пространство Щитом великой и родной страны Песни, когда там не один а, товарищ полковник, но ну, уже он, он уже был в запасе, это в Перми не в Перми было, нет, говорю, в, в Липецке, и он, ну вот, э, э, ты бы написал песню про истребителей, а, я говорю, да, у меня есть про истребителей, там вот Ромбик, там, оговорка". он говорит, нет, это все ты про Кубинку, это пилотажники это не истребители, вот истребители. Ну я потом написал эту песню про Миг-31, говорю, вот тебе песня. Он, не, ну Миг-31 это не истребитель. Да что же это такое? А следующая песня на диске, в свое время, когда она только появилась, я где-то на каком-то концерте заикнулся, что вот она тоже без названия, как-то помимо моей, моей воли, там, или как это сказать, в интернете даже какой-то пошел конкурс на придумывание названия этой песни. В итоге все-таки я ее назвал так, как сам ну, просто для себя ее называл. Маша. Сегодня не задался, я чуть было не проспался, вроде не гудели мы вчера. Зацепил, разбил будильник, как любимый подзатыльник. Вот и Маша, доброе с утра. видно с ранку, зря дневник я взял у Ваньки. В школе оказалось он в пике. И шумит родная Маша, что мальчишка весь по Точно летчик, без царя в башке. Точно летчик, без царев башки, полчаса мне до работы, нам до вечера полеты, Командир нам встречу не к добру, а, что-то там не по уставу, и за это он мне вставит. что ж такое нынче поутру. Мне в санчасти пульс проверят, и давление измерит. Доктор скажет, летчик не грустит.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 Низ доклада ответ советы, делай то, не делай это, Шеф-то повет ласково, держись. Танцевать я мне, бери, нось, перегрузки в плюсы в минус, переменна все как жизнь. И совсем не бережливо, самолет я в хвост и в гриву, Воздух с возмущением свистит. Ты держись, стальная птица, нам с тобой нельзя убиться, Маша, мне такого не простит.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 поразду на грунте пропахав Снег кругом, а мне так жарко Здравствуй, скорая пожарка Доктор снова, кружка, спирт, глоток черты и командир тут с ними Растолкает всех, обнимет Что-то намекнет про орденок Папапапам, папам, папам Блин, пошутил небось про орденок Начинался день, как ком но посвистывая к дому, Улыбаясь, тую налегке. Ванька мне доложит, Бойко, Что исправил кол на тройку. В горизонт выходит из пике, И меня обнимет Маша, Принесет борща кашу, Нам твоим по рюмочке нальет. Как бы кто-то ни старался, День сегодня все ждался, Мы вернулись, я и самолет.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 Часто спрашивают, конечно, или всегда даже спрашивают, откуда, откуда какая-то песня, там, что, что случилось, что было. Врать не буду, конечно, есть какие-то события, какие ну какая-то мотивация написания определенных вещей, иногда это необъяснимо. Ну, конкретно вот с этой песней это, наверное, какой-то такой собирательный образ, хотя, наверное, больше всего поводом стал такой мой приятель в Липецке, Леша Бердыев, как я его... Прикалываю, говорю, это у вас наследственное. Просто отец у него, ну, сейчас уже полковник в э, отставке или в запасе, он два раза садил Су-25 э, с невыпущенными шасси. Э, вот, Леша посадил в 2010 оставил, в декабре 2009 -го года э, ночью э, Су-25, э, не выпустив шасси ну, в Липецке. Ну, не знаю, как. кстати, орденок он получил, «Орден мужества». <звы> вот. И я, ну, не то что горжусь, как бы, мы сделали программу, и где сюжетом был небольшой такой штрих вот именно об этом событии. Ну, летчики не считают это подвигом, это работа, как мне недавно один Герой России сказал. Но я всегда говорю, и не только я, что если героя нет, его надо выдумать, а здесь выдумывать не надо. Вот. И вот ну, орденом его наградили через полгода после того, как наша программа вышла, не знаю, это повлияло или нет, ну, э по крайней мере, это случилось. Я уже говорил, что, конечно, я очень благодарю всех, кто сегодня сюда пришел, это очень здорово, мне здорово всех видеть. Я особо благодарю тех, кто, я знаю, э было очень трудно сюда вырваться, но они вырвались. И вот... У меня тут вот там сидят замечательные ребята. Ну, я могу их так называть. Это герой Российской Федерации Сергей Богдан. Летчик-испытатель. Это герой Российской Федерации Олег Мутовинов. Летчик-испытатель. Это мой замечательный друг, который буквально в прошлом месяце установил несколько мировых рекордов на самолете як 130 Летчик-испытатель Андрей Воропаев. Это я к чему говорю. Я просто вот, следующая песенка, она, конечно, в первую очередь для них, ребята, это для вас. Кстати, одним из первых ее, если не первым, услышал как раз Сергей Леонидович Богдан у себя на кухне с Леной. Я долго думал, опять же, вот история с названием, как ее назвать. В итоге получилось очень сложное и замысловатое название, но оно звучит как «Посвящение испытателям».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 Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем. Но в ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце и в дучах, хроматики мало, а зато и не скучно, и пусть золотые нам горе предложим Пол царства за небо мы точно откажем. Летая на всем, что летает и даже, на том, что летать пойти не может.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 Когда останется родным на память шлемом и орденок. И в новостях лишь пара фраз таких холодных и сухих. Они испытывают нас. А мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем, Но в ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота, если в солнце их туча, Романтики мало, зато и не скучно. И пусть золоты нам горы предложат, Пол царства за небом мы точно откажем, Летай на всем что летает, и даже на том, Что летать пойти не может. В краю наставлен не ходим, вот еще б тот край найти Чтоб не было сомнений, и возле ты мог сказать Лети Любимому ребенку, что за годы научил жить И в лебедя смог, как в сказке, превратить А после дети новые, которые сильнее, чем умней Старптивые, рисковые, нету вновь для нас Дней. И снова непослушный голос перед руками Прийти, они испытывают нас А мы испытываем их Мы в небе летать и работать и хочем Вред они тоже нас многому учат И хоть красота исты солнца И в тучах романтики мало а Зато и не скучно И пусть золоты нам горы предложат царства за небом мы точно скажем Летая на всем, что летает и даже На том, что летать по идее не может В ней долетать и работать и хочет В ответ они тоже нас многому учат И хоть красота есть и в солнце и в тучах Романтики мало Зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат Пол царства за небом мы точно окажем Летаем на все, мы что летает и даже На том, что летать пойти не может Кстати, этой тоже какая-то история была, это вот достаточно давно было. Иногда песни-то рождаются спустя годы, ну так бывает. Сегодня буду одну такую песню петь. Так и здесь, я как не помню, куда я ехал в командировку. Ехали в командировку по какой-то авиационной линии от телевидения. И, ну, как у Андрея Макаревича появится, вагонные споры – последнее дело, когда больше нечего пить. Пить было что? Споры, соответственно, были еще больше. И вот как-то разговор так... Переключился ну, в большую конкретику авиационную, именно касательно летчиков-испытателей. И вот ну, такой обыватель, я иначе не могу назвать, сидел в купе, и он говорит, да что теперь испытателя? Как бы там риск то никакого, все просчитывает компьютер, и потом только ну летчикам необходимо там поднять самолет и выполнить задание, которое просчитано на компьютере. Мне, ну, в той ситуации даже чуть-чуть говорить, человеку объяснять. Я, может быть, поэтому какую-то такую вот поверхностную песню написал. «Испытательная работа», она вот они скажут, она гораздо глубже. Не то, что гораздо, это ну такой пласт, я даже не знаю, как его песни описать. Вот. А то, что современная испытательная работа, она была, есть, остается опасной. Ну, просто вот, ну, на такой ближней памяти это Олег Спичка, Александр Кружалин, Сергей Рыбников. Это те, кто вот ушли в свой крайне испытательный полет. То есть работа остается и будет всегда опасна. Ребята, спасибо вам, возвращайтесь обратно. <звы> ну, по поводу следующей песни, я просто вспоминаю все время как-то случайную встречу здесь, 85-летие военно-транспортной авиации было, я выступал на Поклонной горе, сюда собрали многих Транспортников с разных полков. Я встречаю своего близкого друга Олега Калинина из Пскова. Я говорю, елки-палки, ну вот вас достали, а тут еще и сюда притащили. Он говорит, слушай, говорит, это так хорошо, что у нас сюда притащили. Ну, во-первых, медальку Нестерова получила, во-вторых, хотя бы отдохну. А то, говорит, только в артек летаю, говорит, и смену белья успеваю поменять, и вперед-вперед. Маршруты пишем в небе, над землей. Посадки словно знаки препинаний, Устали от внеплановых заданий Здоровый сон несбыточной мечтой И кто бы нам скомандовал отбой Домой не успеваю, позвоню Жене скажу, что снова улетаем На север и когда назад не знаем А сам на юг с ребятами махну у нас сегодня чартер на войну. Солдатики поднимутся на борт, И если мы в лесу, Нас не ждет, а аэропорт. У нас сегодня чартер на войну. Городой глиссадой, словно камнем вниз, Коллеги за бугром так не умеют, Мальчишки все притихнут побелеют Нормально, лишь бы кто-то не раскис У нас заход всегда здесь, как на бис. Их увезут, а привезут других В обратный путь мы снова санитарим Мы с доктором кому-то шанс подарим Дай бог, чтобы этот путь не стал для них Дорогой намерений Солдатиков на борт к нам занесут, Для них теперь как много на кону Кому-то не судьба и не спасут, Вот брови черточатар на войну. Таблеткой в блистере висит. Идем ночной глиссадой к дому вместе. И привода огни, как будто крестик, Как тот нас спасет и сохранит. Господь нас все спасает и хранит. А дома ждет она, моя любовь. что Шутем не скажет, где вас буря носит. И что за пятна на комбезе. Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь, Скажу, что это кофе, а не кровь. Я все-таки вот думал долго, что вообще происходит на презентации. Обычно приглашается группа товарищей, которая участвовала в проекте. Их участвовало много, поэтому, ну даже если было бы немного, основная, как это, была такая знаменитая «Могучая кучка». В 19 веке, по-моему, я по музыкальной литературе проходил, когда учился в музыкальной школе. Вот, у нас тоже была такая могучая кучка, Они, их сегодня со мной нет, но я все равно хочу немножко об этом рассказать, об этих людях замечательных, без которых, естественно, этот диск не состоялся. В первую очередь, это мой близкий-близкий друг, с которым мы работали над всеми моими дисками, начиная с пластинки «Ночь, такое время года» в 2004 году, вот уже 12 лет, ну реально 13 лет мы с ним работаем. Это Сергей Сухомлин известнейший аранжировщик, известнейший не только в Беларуси, он титул аранжировщика года в Беларуси неоднократно эм, получал, и у него международные премии, и... Э, ну, он работает вообще, ну, как-то, такое слово, конечно, в попсе, но вот мы еще вместе, по дружбе еще и со мной. Он неоднократно был на Евровидении, писал песни для этого конкурса, э, то есть такой... Не сильно заметный человек, но при этом как бы в этой музыкальной тусовке очень известный. Это вот основной, это основные ранжировки, сведения местами соло-гитара Сергей Сухомлина. Еще один мой замечательный друг это... Я не скрываю, вот на диске там много гитары, там не везде я играю, далеко не везде. Потому что, ну, одно дело на концерте тут сыграть. А я считаю, что на диске должно быть все безупречно. Безупречно я не умею. Поэтому все такие вот лидирующие партии на гитарах исполняет Сергей Егорыч Антишин. Те, кто были на моем концерте в это человек, которого я очень давно знаю, с которым я мечтал выступить на протяжении, ну, почти 20 лет, он работал с песнерами, он работал с Юрием Антоновым, он сейчас работает в таком коллективе, как оркестр Михаила Финберга, Это он джазмен года неоднократный, ну просто такой очень веселый, замечательный человек. Я, кстати, надеюсь, я, ну так предваряя говорю, что уже сегодня здесь можно покупать билеты на следующий концерт, который состоится, конечно же, 23 февраля. Вот, Приходите, и я надеюсь, что есть. Ну, там в рекламе будет. Мы, либо я, либо мы вдвоем. Очень хочется с ним вдвоем выступить. Ну, и он тоже хочет. Но получится или нет, потому что оркестр очень востребованный, и они постоянно в гастролях. А, еще со звуком мы работали в двух студиях. С Антишином мы записывались, есть такая в Минске, студия Бегемот. А, ей руководит Алексей Зайцев тоже такой очень выдающийся аранжировщик, звуковик, если так можно сказать, он преподает аранжировки и звук в Белорусской Академии искусств. То есть, ну, уровень понятен. Это, ну, мне с этими ребятами очень комфортно работать, честно говорю, мы можем засесть в студии там на полдня минимум, и это такая живая работа, что-то не понравилось, что-то переиграли. Конечно, авторская песня, она, это не Эбиро, там, с лет, тем более Пингфлой где-то, когда там, это просто работа на много лет плодно. У меня там она тоже на много лет, но не плодно. Это Сергей Зенченко, дизайнер всех моих дисков. Многие иногда обращают внимание, и говорят, ну, где-то его нашел. Ну, во-первых, уже по этому новому диску, который здесь сегодня продается. Вот военные не спрашивают, а некоторые граждане спрашивают, а что это зеленого цвета? Один мне даже сказал, говорит. Есть фильм «День выборов 2», там портвейн зеленый. Я говорю, все очень просто. Вообще, этот цвет, тот, который, когда смотришь в приборы ночного видения военный. Ну, сейчас немножко другая цветовая гамма, но, в принципе, вот оно. Идея была такая, дизайнерская. Про Сережу могу рассказать, что закончил он Минский институт иностранных языков, воевал в Анголе военным переводчиком. И как-то однажды вот мы сидим и говорим, слушай, ну, там, что-то, то-то, то-то, я там про вертолетчиков, он говорит, о, говорит, у нас был такой вертолетчик, ну, ты его вряд ли знаешь, но у него фамилия странная, Кук. Я говорю, ну, конечно, я даже через сына привет передам. Вот, представляете, какой мир тесный, Сергей Викторович, да я вам так, на всякий случай тоже. Вот, и... Вот, будучи военным переводчиком и так далее, человек впоследствии как-то увлекся дизайном настолько, что э, неоднократно брал золотые статуэтки на международных конкурсах дизайна. Сегодня в одной известной дизайн-студии в Минске занимается промышленным дизайном, не только, в общем. Ну вот, мы все такие, наверное, у кого образование не непрофильное. Вот Сухомлин, он инженер-строитель, Зенченко, Мияс. Вот. Я инженер-строитель военный, а некоторые считают, что летчика еще и тележурналист в итоге оказался. А, и также человек, у которого в типографии печатались эти все диски, это Денис Ревяка, М -м -м, такая фирма-студия «Дизапресс» в Минске. А -м -м, он автогонщик. Ну, это, вот я не знаю, что для души, наверное, автогонки, а -а Печатная – это работа, полиграфическая – ну, это работа. Надо сказать, что «Диски о летчик», когда самое первое издание выходило, если у кого-то оно было, наверняка там, где э, на обложке я там, в США улыбаюсь радостно, такой, который вот, разворачивающийся диск, как сейчас, сейчас этим уже не удивишь, а тогда, когда он выходил в 2006 году, ну в России они, может быть, уже и были, ну не может, они были, а в Беларуси это был первый э, вот такой проект, Потому что ну, у человека вот такой технический взгляд. Я привез из России, там не помню даже чей диск какой-то. Вот говорю, Денис, хочется вот такой. Он посмотрел, посмотрел, он говорит, будем работать. Вот. Там что-то резал сам ножницами, еще чего-то и так далее. Ну и в итоге вот тогда это получилось. И... Ну вот эта команда мне нередко... Э предлагают, а давай вот с нами. Я говорю, нет, у нас есть своя команда. Единственное, конечно, ну, могут э, не то что меняться, это опять же мои близкие друзья-фотографы, потому что фотографии бывают разные. А, а, на, допустим, диски «Я летчик» — это Николай Леонов, там фотографии были, Игорь Руденко. На предыдущем предельных режимах — это а, Алексей Нагаев а, — Здесь, на центре разворота фотография, это такой, ну, непрофессиональный фотограф Николай Анисимов. Ну, потому что в Ми-24 было сложно ну, в переднюю кабину запихнуть еще оператора, который бы сфотографировал меня. Вот, ну ладно. Много текста. Просто я когда вчера ну, многие звонят с Москвы и говорят, ну ты э, едешь, я говорю, да, я еду, а ты самолетом или там поздно, я, я на машине. И такая, ну, какая-то пауза чеховская, и потом, ну, некоторые какие-то такие размышления насчет сумасшествия. Это как раз, когда тут в Москве был какой-то транспортный коллапс, и не все в один голос говорили, нельзя. Ну, к счастью, ну, дорога была плохая, но уже, конечно... Ликвидация последствий какая-то наступила Это я все к чему, это к следующей песне Про погоду Ветра с утра вовсю в полях гуляют Устроили какой-то шумный пир И тучи землю клочьями цепляют Как будто бы замерз Молчит эфир Наверное, уж лучше снег в июле Чем этот ливень, молнии игру Синоптики нас снова обманули Про до самых плит, Аэродром Осяблен на стоянках самолета. Нас терпеливо ждут Мы не идем Погода прекратила все полеты И мы к земле привязаны дождем И жены радость тщательно скрывают Дождя, увидев слезы на стекле Пускай гремет и молнии сверкают спокойнее, пока мы на земле И кажется, что небо цвета хаки Его расчертит молнии зло Грустят аэродромные собаки Укрывшись от ненасти под крылом, Ося, блин, на стоянках самолеты, Нас терпеливо ждут, мы не идем, Погода прекратила все полеты, И мы к земле привязаны дождем. Ждем, И не пока компьютер вдруг зависла. На высотке, будто под шатром ударит шар бильярдный, словно выстрел, И где-то канонадой фронта Гром напомнит нам о том, как мы летали в свинцовых небесах, дождях войны, Погода нас тревожила, едва ли Летали, только ждали тишины, Осяблен на стоянках самолеты.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 Со следующей песней, вот, ну, которая на диске, мне всегда э, сложно по некоторому репертуару. Я считаю, что она не совсем, может быть, вписывалась э, в общую концепцию, но тем не менее она исключительно авиационная, э, и никуда было не деться. Просто главное было придумать, куда ее там вставить. Вот. Мультипликационно-патриотическая песенка.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 Мультиледи, джентльмены, к нам с агрессией, войной. Супермены, спайдермены, монстры, симпсоны, толпой. Покемоны, поголовно, весь диснеевский народ. По команде вероломно нам устроили налет. Прилетел мультяшный сброд. Под Матроскин вскроет сынки и всем все набьет. Срочно швейную машинку переделал пулемет. На себе порвет тельняшку и оденется в мундир. Грозно ряпнет всем мультяшкам, что отправит на гарнир. А еще башка секир. Двое из ларца доложат, Ведет цель наш радар, Эскадрилья бабок-ёжик Вылетает на удар, Бабки лобят без осечек Всех мультяшек в прах и бух. Их наводит наш разведчик, Он под шариком обух. Тучки не бери, не буй. Дними за заодно им навстречу Влетает грозных Карлсонов звено Дядя Фёдор, снайпер, летчик, бомбы Кучно положил, это авиановодчик Цели точно подсветил Это генокрокодил мы все на меги Голливудовских утят, Смеи горы ночью, Стратегии На задание летят, Не успеет, не ударит, Скоростной зеленый джиг Наш с фонариком комарик, От него оставит пшех Наш комар, милый комашик. Крокодилов, Чебурашек, примет коврик самолет, что там транспортникам нашим им команду и в полет на борту весь полк мутяшный самолет ковер лети, Вниз пойдет десант, отважный волк, и саяц впереди. Сувпуска, ну погоди. Дело, видимо, табак То ли Макдоналд Дуглас, Это то ли жадный скруж Магда Квадяной мрачнее тучи, жить жестянка, вечно пьян, развернет корабль летучий, и направит на таран. Прокричит, но пацара Их мультяшкам заграничным обломаем все. Нас согнуть проблематично, мы ведь стерты калачи Будет бит Дисней в итоге и отправлен на утиль. Коль поднимут по тревоги в небо наш Союз мультфильм мирный нож. Союз мультфильм. Спасибо. Ну да, тоже как-то одном, на одном мероприятии Виктор Николаевич Бондарев сказал, да что они, теперь уже воздушно-космические силы остают мой фильм на А кто-то меня, не помню, уже кто-то из друзей спросил, а что это ты тут Карлсона сюда припер? Говорит, ну, у тебя что, позиционируешь, что персонажи русских сказок народных и советских мультиков, я говорю, а кто сказал, что Карлсон это шведский герой? У меня как-то сын летал в Стокгольм, посетил, я говорю, ты... а это моя любимая книга, я говорю, ну ты хоть сходи туда, в домик этот, на крышу, там есть эта штука, но он на эту экскурсию не попал, но в музей Стритлингрен был, и он рассказал, что говорит, у них там Карлсон это вообще, это отморозок, значит, сумасшедший хулиган там и так далее, я говорю, ну это наш герой. А следующая песня, ну тоже хочу немножко рассказать, с ней было сложно. То есть петь ее, как бы, наверное, не так сложно, как э, получилась эта история на диске. У меня на предыдущем, вот, на предельных режимах, э, это такие секреты технические, я скажу. Вот я сделал песню «Миль». И спасибо вам, товарищ Миль. Ну, помните, наверное, кто знает. И песня была уже готова. Кстати, вот эту историю у меня однажды, недавно один летчик-испытатель сравнил с тем, как... Э, Конструировали самолет Су-27, когда Симонов просто вот все отменил, когда уже самолет был готов, и все начали с белого листа опять заново, и получилась вот эта великолепная машина. Ну, я не хочу сказать, что получилась великолепная песня. Вот, здесь немножко другая была история. Мильма, когда сделали аранжировку, э, и уже вот, ну, она готова была на диск, ну, вот я слушаю, ну, вот, ну, не для этой песни. То есть все красиво вроде как бы, все-таки одно дело на гитаре сыграть, когда вот это все э, накладывается куча инструментов. Хочется, чтобы это звучало так, как хочется. И вот я понимал, что все вроде как красиво, но меня не устраивало. А пойти сначала, это всегда очень сложно. Ну, даже хотя бы, в принципе, ну, как бы банально не звучало из-за денег, потому что это дорого. Во-вторых, как бы, ну, опять второй раз этот путь пройти очень тяжело. Это нервы, это, как я говорю, махание шашками не так и а вот так. И я тогда вот помню, что, ну, нашел какие-то себе силы. и... Вот все к черту стерли, сделали заново. Вот так же получилось э, с песней на этом диске. <coughs> я все смеюсь, что тогда вертолетная песня, что опять вертолетная песня. Тоже она уже была готова, и я вот тут между Москвой и Минском метался на машине, езжу, слушаю. Ну вот, ну не так, она какая-то, как-то вот звучит веселовато, а там драма, по -моему, ну, в, моем, в моем понятии. И вот уже а диск уже практически в типографии. И вот завернул, быстро сделали опять вариант. Я считаю, он получился такой, какой я хотел. Но ну, оцените сами. Божья коровка. Помню тот солдатик на погрузке. Обозвал коровой. Вот прижун. Все шутил, внутри мол как в кутуске. Что я даже не вооружен, но не до него, когда нон стопом кружат мои восемь лопастей, а под ними сердце, где галопом скачет двадцать тысяч лошадей. Это мчаться по небу галопом двадцать тысяч ледных лошадей. Я ношу в себе живую силу Как в час пик автобус я набит Где меня уж только не носило Блистер помутнел бог бок болит Но когда без дела я кукую Грустно в восемь лопастей Весь табун скучает и тоскуют Двадцать тысяч летных лошадей Рвутся в небо на земле, тоскуя Двадцать тысяч летных лошадей Страны менял, пахал как трактор И в режимах чрезвычайных жил Засыпал взбесившийся реактор И пожары сотнями тушил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 Погонять двадцать тысяч летных лошадей. А того бойца я встретил снова. Я его запомнил, как летел.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 И коровкой Божьей назвал Божья коровка полети на небо, там твои детки кушают конфетки. Спасибо. Не помню, рассказывал эту историю или нет, потому что выступаешь много, где то начинаешь что-нибудь вспоминать, чуть повеселее, потому что песни не самые веселые. У нас в Минске есть замечательный авиационный музей в аэроклубе Минском, это боровая, такой, ну, на окраине города Минска. Там ну, замечательный музей, там на сегодняшний день 45 экспонатов в виде самолетов и вертолетов, он постоянно пополняется, туда очень много иностранцев ходит. Там стоит Ми-26, такой с зубами нарисованный, какой, ну оригинальный очень, его долго восстанавливали. Этот борт участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, он не засыпал реактор, но он там летал в общем-то. Он дезактивирован, там, ну, как бы опасности не представляет. И вот там директор музея, ну, сейчас перевелся куда-то, полковник, такой замечательный летчик, ну, не летчик, он инженер. Он со своеобразным юмором, вот когда иностранные группы приходили, он все время, вот они, он рассказывает, там, переводчик, и он говорит, вот этот вертолет, ну, он самый большой в мире, значит, а вот конкретно вот этот участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской, иностранцы все сразу... И дальше уже быстрее, быстрее к другому экспонату. Вот. Но был смешной случай. Говорит, однажды приехал немец с женой. То есть стоит уточнить, что жена у него русская. То есть она когда-то вышла замуж, уехала в Германию и, видно, в каком-то виде немца воспитала. Все-таки что-то русское в этом есть, в том, что я расскажу дальше. Он, ну, по-русски неплохо говорил и вот, ну... Директор музея ему рассказывает всю эту историю тоже. И говорит, вот вертолет самый большой в мире, вот он такой большой. Вот именно этот был на Чернобыльской АЭС. Немец так посмотрел и говорит, а, -а это после Чернобыльской АЭС, он такой большой стал. <реклама> а, Что-то же должно быть еще оригинальное на презентации. Я вот подумал, я хочу такой конкурс объявить. Может быть. Знают, а может не знают. Ну, кто-то же угадает. Ну, там диски-то продаются, но есть вот один тут даже подписанный, мы напишем, выигрыш ему. Вопрос достаточно, наверное, простой. Сколько самолетиков вот здесь, в этой гитаре? Вот, я буду петь, а вы можете считать там или как? Семь. Ну считайте. Можно по земле ходить не споря и полечитая километр,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 На петле мне ветер подпевает Небеса с землей перевернутся Возмущенный воздух пусть болтает Главное мне в горизонт вернуться Каждый день по жизни, как на фронте Впрочем, совсем не унывает. С шариком по центру в горизонте С песенкой по небу я летаю С шариком по центру в горизонте С песенкой по небу я летаю Пусть туман повиснет на полгода, Снягать дождь я не тоскую. И летаю даже в непогоду, Я ведь авиатор, и я рискую. Я подал на свете все до краю, За мгновения те, что на закатах, В небе плоскостями я сверкаю И летаю в трех координатах. В небе плоскостями я сверкаю И летаю в трех координатах. Да -да -да.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 по небу. Я летаю. Вот я вижу некоторых технически вооруженных людей. Они делают фотоснимок серьезной фототехники, потом смотрят туда. Я понимаю, с какой целью. Это... Давайте отдадим приз девушка. она стеркует ему. Я ее подписал диски, диск, я помню. Десять. Десять. Не, ну что, кто, кто, какие предложения? Десять, Десять. Десять. нет. Десять. Десять. Семь, Десять. нет. Кто сказал девять? Десять. Ну, конечно, он, наверное, знает. Идите сюда, доктор. Я его знаю хорошо, но, по-моему, он не считал их здесь. Значит, если только на грифе, значит, вы уже выпили. дорогие. Ну, здесь написано ⁇ ура! Самолетов 9, э, Девятка и в скобках 9, ⁇ прописью э, ⁇ Так, держите. Ну, я просто, чтобы не было, как сказать, инсину, инсинуаций, поздравляю вас. Вот раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот здесь они симулируют, сверху пошел самолетик 8. А там этикетка такая, на ней написано «Военно-воздушные силы, мы рождены, чтобы сказку сделать были», и нанесим его самолет такой. Девять. Ну, должна же была быть какая-то интрига. У меня, у меня, честно говоря, вот с этой этикеткой связана история. Однажды я возвращался с концерта из Харькова, еще до Майданная Украина. Меня очень так бурно там провожали. И, ну, буквально уложили в поезд, чего греха дай. Ну, но это была глухая ночь. И таможня между Украиной и Россией, я ехал тогда не в Белоруссию, а в Россию, она там ну, ночью. И в купе нас было только двое. Я, причем на верхней полке, почему-то мне там ну, нравится, там, под низом, ну, нижняя была пустая. И на нижней полке напротив была бабушка, которая Библию читала. Ну, бывает. Вот, значит, разбудили нас пограничники, ну, достаточно вежливые люди, в другом смысле слова. Значит, я достал паспорт, посмотрели, поставили штамп, и все. Дальше они ушли, ну, я уже засыпаю, дверь сдвигается, заходят такие сытые люди, ну, таможенники. Значит, что везде что везем, там, образно говоря. Ну, или да ничего такого, спиртное. Я говорю, Везу. Сколько, не знаю, как не знаю, сколько влили, сколько и везу вот. Вы тут сейчас дошутитесь, говорит Ну и все, в общем, какая-то муха укусила Доставайте там сумку, смотрят сумку А что у вас там наверху? У меня гитара, она не влазит в купе Ну, то есть ее надо, вот когда захочешь, сверху там полка Она, Ну, я достаю, открываю Ну, а инструмент еще тогда был только из мастерской Вот только сделан, весь сверкал он говорит, так, сколько коштуется гитара, я, я говорю, я не знаю, Он, ну так вы попали, у вас проблема. а я знаю, что есть там у них по законодательству, я упаси Боже, Украина, это моя родная страна, школу там заканчивал без всяких, просто сама история такая, веселая, там если, ну вообще вот музыкальный инструмент, дороже там определенные суммы, по-моему, что в районе там тысячи долларов, то надо декларировать на ВОЗ, иначе можно не вывести. Ну и все, у мне говорит, это проблема, сколько инструмента, я говорю, откуда вы узнаете, сколько он стоит? Да вы, не, кажется, вы такие разумные люди Значит, у нас вот компьютер, здесь вот мы смотрим маркового инструмента, и он там, ну, выдается его цена. Я говорю, а если он старый, ну, есть коэффициенты. Я говорю, ну, ладно, вот вам мой паспорт. Он зачем мне не паспорт? Я говорю, ну, фамилию посмотрите. Зачем мне не фамилия? Я говорю, ну, а, там посмотрите. А там на этикетке, вот, как я уже говорила, Николай Анисимов. Я говорю, ищите производителя. И Вот они вышли, и вот эта бабушка, это вообще финал истории был просто потрясающий, которая вот весь вечер и ночь читала Библию, такая невозмутимая, сидела в очках, такая, качки сняла, так. Лукава на меня посмотрел, но вы их сделали. <плес> Действительно, как-то получается много текста. Я... Не устали вообще еще до антракта. Еще немножко, немножко нам надо спеть, чтобы диск закончить в плане того, чтобы презентации. Да. Вот. Вы заметили, наверное, что после каждой песни я рассказывал о том, ну как бы об спетой песне. Следующая песня, она все-таки рассказ ее притворяет. Премьера состоялась просто на прошлом концерте. Я ее тут с листочка пел, где-то даже сбивался, сейчас уже разучил, но песня действительно имела историю, предысторию. Вертолетчики знают, есть такой замечательный вертолетчик Михаил Степанович Осычнюк и группа товарищей, которые он объединил в авиакомпании «Петропавловская Авиа» в Это авиакомпания при крупном очень производственном предприятии. Когда Миша создал это, вот, ну, эту авиакомпанию, он собрал всех тех, кто с ним, с ним воевал в Афганистане, в Чечне. Это люди, когда они восстановят, их там не сильно много, но я все время говорю, у вас родинов килограмм 5-6. Вот. Это ну, не шутка, это действительно там... Серьезные боевые награды. И они меня приглашали на... Ну, неоднократно я там выступал. Это была годовщина вывода войск из Афганистана. Четыре года назад, 15 февраля 2012 года, мы туда полетели с группой «Голубые береты». Я, может, еще потом расскажу эту историю, она веселая. Выступили, вечером посидели, понятно, а утром они по заданию полетели там на Рубники, на север, ну, Север, чисто географически, это, ну, там везде холодно. Полчаса лета, земля земли радиограмма, самолет, вертолет разворачивают, и наш полет превращается в санитарный рейс. Мы залетаем в районный центр Зея такое есть, две скорых помощи, у меня даже фотографии эти все есть. Я там фотографировал, мне интересно было. Мужчина и женщина, и полетели мы в Свободный, это космодром Восточной нынче, там просто более серьезная больница была, там реанимация приехала, все, их забрали, мы полетели дальше по задачам. И я вот как журналист думаю, да елки-палки, но ведь вот для сюжета просто потрясающе. Вот вчера эти люди вспоминали Афганистан, когда во время той войны возили раненых ведь в том числе. И тут вот, ну больные, ну те же, те же раненые, как говорится. Но как у нас на телевидении говорят, новость это то, что сегодня, завтра это уже история. Прошло четыре года, история легла все-таки, вот она бродила-бродила в голове. Получилась песенка. Не совсем, ну, в общем-то, в принципе, так примерно и было, но есть определенный художественный вымысел. Песня называется «Седьмой». Человек предполагает, а судьба располагает, Не узнать дорогу наперед Завернули нас маршрута, плохо стало там кому-то Мы кладем в виражик вертолет. Как сто лет назад в Афгане в правой чашке Друг мой Ваня, между нами Саня бортовой И усталость трекозая над бескрайнею тайгою Мы жужжим, и фронт здесь грозовой Где-то в прошлом пушки-танки Можно жить и на гражданке Главное, чтоб только лишь летать В мирном небе есть заботы Хватит нам и здесь работы Ведь не же жизнь нам воевать Снова пашем сверху ручно Нам в больницу нужно срочно Вывести кого-то из тайги и, на, и находим мы средь елок Богом брошенный поселок Домики, как бабушки, еги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 Принимать Навсегда мне, Ваня, жалко Тех мальчишек, что в повалку Мы перевозили за рекой А теперь мужик в салоне Как трехсотый тихо стонет Об одном подумаем с тобой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 прилетели это роды, мы ж не проходили тренажи. Девка в воздухе рожает, нас засветки окружают. Бедный вечер проглотил язык. Примет Санечка младенца, замотает в полотенце, прокричит нам радостно «Мужик!» Та-ра-та-та-ра-там, пара-па-па-па-па-пам. Та-та-та-ра-та-ра-там, мужик, та та та та там пара па па па па та та та ра та там мужик та та Роботяга наш Ми-8 От грозы нас всех уносит Снова мы как будто на войне С Ваней мы переглянемся, Знаем точно, что вернемся Мы ж теперь обязаны вдвойне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 Вот седьмой редкий мужик, Спасибо. Вот. Ну, я уже говорил, что песня «Я, летчик» есть на диске, это все-таки из того, что было раньше. Хотя там есть определенный апгрейд, скажем так, как сейчас модное слово такое. И еще одна песня на диске, я вот все-таки посчитал нужным ее туда включить. Я, я ее перепел, именно из-за этого, собственно, и включил, потому что, ну, на концертах поешь, ну, мне не очень нравилось, как она была на предыдущей пластинке, то есть все, ранжировка меня полностью устраивала радиобментом и так далее. Но все-таки э, я... Ну, вам уже потом судить. Ну, в общем, я ее перебил. Как обычно, вылет срочный, знать прижали наших точно. Мы летаем денно-ночно, на свой вечный риск и страх. Наношу планшете метку, там в квадрате, словно в клетке, Слыхается разведка в этих чертовых корах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удачи. Мы торопимся иначе, там поляжет целый свод. Запускаюсь без газовки Техник старика спецовки. Хлопнет борт по законцовке Два грача идут нам взгляд. Мы не смотрим на пейзажи Надо быть всегда на страже Среди горы скалм виражем Эй, браток, не отставай Выхожу из-за пригорка Осмотрелся я на горке Ищу по себе разборки Но, ведомый, не зевай Эй, внизу не жизнь, не Начинается работа, справа тридцать пулемёты, Мне земля во орёт, дооборот, бросаю фабы, И на выводе ни слова, словно я попал в ухабы, Заболтала самолёт. Сера, как паутина, маневрирую активно, живописная картина, Как сова грачи прилетели, выручаем. Все нас здесь встречают, но земля не отвечает. Ну, разведка, не молчи, я кручу, зиму, булыкаюсь, В сотый раз я зарекаюсь, по прилету увольняюсь, Чтоб не я сотый груз. Нахрена пошел я в гачу, вот Ульяновск, Все иначе был бы дом, машина, дача, и водил бы арбуз. Как изувечен, я за это им отвечу И несутся мне навстречу Ярко-красные шары Чудеса еще бывают Я живой, хоть попадаю Под глаза мне раскидает Нет спасения от шары Горячо, не просто, жарко Отправляют подарки Удержать попробуй марку Под свинцовым кипятком ВПУ, как пушка танка Грохот, выстрела у болтанка И как муж в казерной банке По которому Попасть бы нынче в спотку, Чтоб за нас не пили водку. Я как уж на сковородке Из-за расхода ваннбэка Имитирую атаки. Выходить пора из драки, Ведь почти сухие баги И подрапанных пока. Мне под морозом грачу, стало клюнул носом, Значит, если под вопросом, Самолет бы просто хлам. Но сама машина дышит, Словно держит кто-то свыше, И в наушники я слышу, Летунды, спасибо вам. Вернули, позади снаряды пули Уравнение вернули, держит в воздухе грача Борт летит на честном слове А из носа капли крови Знаете, в счастье, На здоровье палача от врача Дальний, ближний, вот бетонка Паражок нахлопнет звонко За рулю уйду в сторонку И меня не тормошить Где-то боль?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 про следующую песню я всегда говорю, ну да всегда говорю когда особенно это если вот на авиасалонах когда мы вот с Сергеем Валерьевичем Соковым заместителем командира авиапозакупкинка комментируем пилотаж а, ну пилотаж это ну что тут говорить он там в прошлом командир пилотажной группы стрижи заслуженный военный летчик России Виктор Селютин Эдуарда Жукова а вот он пришел тоже. А, и вот, когда вот эта работа происходит в небе на салонах, так же, как Сергей Леонидович Богдан, Андрей Воробаев, они же тоже вот там на Максе подходят люди там на выносить. Как? Как это вот? Ну как? Я говорю, все очень просто, нужно только научиться летать. Всего-то. Хочешь, хочешь научу тебя летать, хочешь, расскажу тебе, как птицы искать и ночью, оттолкнув поверхность, лететь и коснувшись звезда счастья петь, главное хотеть. Знаешь, ты не сможешь это позабыть. Знаешь, небо невозможно не любить, Вслетаешь Облака листаешь, как тетрадь знаешь, Небо можно обнимать, главное, Мечтать звездной вышине В пряме а не во сне, Обмануть законы физики суметь. Формулы поправ, сети разорвав Исключением из правил улететь К шумам ветерка, негде-то в облаках Умываясь <реклама> Что он <реклама> хотеть мечтать устал чтобы любить, слетать и успеть. Спеть. Веришь, если верить, сбудется мечта. Веришь, лучшая команда на винто сумешь. Два на два умножишь, выйдет пять веришь, Вы с ней сложно улетать, Главное — мечтать. Пылью разлетится снизу суета. Былью обернется главная мечта и крылья. Не дадут любовь твою убить Знаешь, это небо можно бить, И главное любить В звездной вышине Время они во сне Обмануть законы физики суметь Формулы поправ Сети разорвав Исключением исправил правил Улететь Шумом ветерка Где-то в облаках Умываясь Чтоб любить летать Чтоб любить летать И успеть Спеть научу тебя летать спасибо я вот понял нельзя суево говорить, а, а, как я сказал все очень просто нужно всего лишь научиться летать это очень непросто а, вот собственно говоря 13 таких треков мне иногда говорят, тебя цифра 13 не пугает, сегодня 13, это мое число. Вот. Но вообще на диске 14 треков, в 14-м опять идет «Я летчик». И это очень интересный, скажем так, эксперимент. Это песня в сопровождении образцового показательного оркестра Вооруженных сил Республики Беларусь. Оркестр был неоднократно лауреатом, обладателем гран-при Фестиваль военных оркестров Европы. Он когда-то был признан Оркестром года в Европе. Есть такой титул, он присуждается военному оркестру каждый год из какой-нибудь страны. Ну, мы сегодня не будем ее здесь петь, потому что э, с транспортниками не удалось договориться. А на аэрофлоте 50 музыкантов с инструментами, но ну, сложно. Да и здесь пришлось бы двигаться. Вот. но ну, это шутка, конечно, но большая удача для меня, ну изначально вообще это было странно, эта идея родилась в Перми, там проводится такой фестиваль «Крылья Пармы», э -э, и там идейный вдохновитель, организатор Юлия Борисовна Ворожцова однажды мне звонит, это несколько лет назад, она говорит, слушай, говорит, а давай мы здесь, вот у нас тут есть замечательный пермский губернский оркестр военный, они сделают аранжировку под летчика вот, духовой оркестр, я говорю, ты с ума сошла, она не, ну, я говорю, да ради бога, делайте, что хотите, я приезжаю, ну, там, через полгода на фестиваль Она мне звонит, слушай, тебе же надо на репетицию съездить туда, в Дворец культуры Там оркестр, я говорю, что что-ли сделали Я с таким скепсисом туда поехал С таким же скепсисом, насколько заслуженный деятель искусств Российской Федерации Полковник Тверетинов Евгений Александрович Отнесся к тому, когда Юлия Борисовна его попросила Говорит, давайте сделаем аранжировку от песни Есть человек в Минске И принесла ему диск Он мне потом рассказывал, говорит, я читаю там, ну ладно, я летчик а Пермский край — это край многих э, этих исправительных учреждений, сталинских там и так далее. И он читает, так, дорога на Воркуту. Они, ну, мы не будем, не будем мы это делать. Она, нет, ну вот. И вот я когда пришел, он мне пожал руку, говорит, вы знаете, я когда послушал диск, э, понял, насколько я э, ну, не ожидал это все услышать. Вот я настолько же не ожидал услышать, когда они начали играть, для меня это было просто ну, неожиданно очень. Я сам в духовом оркестре играл, в музыкальной школе на баритоне, такая труба есть. Вот. И потом вот это дело родилось именно, этот проект, ну это дорого записать с духовым оркестром студию, в Перми это сделать не удалось. Это удалось сделать, применив административный ресурс Министерства обороны Российской Феде... э... Республики Беларусь. Все-таки в телекомпании «Воен ТВ», которая делает иногда сюжеты про военный оркестр. Вот. но было сложно их поймать. Они, конечно, на гастролях постоянно и в мире и по Беларуси, больше все-таки по миру. Это очень такой серьезный коллектив, и мы сделали это. Вот. Я думаю, что вы это оцените. Оно на диске есть. Вообще, конечно, странно получилось. Лет 20 назад, когда Розенбаум э, с симфоническим оркестром спел гоп-стоп, я э, смеялся, ну какой-то кич такой. А друг один у меня, он борточем летал на Ил-76. Он говорит, Анисимов, попомнишь мои слова, когда-нибудь ты с оркестром «Я летчик» споешь. Не прошло и 20 лет. Вот такой получился альбом. Очень хочется, чтобы следующий вышел, конечно, не через три года, а раньше. Вот. Ну, надеюсь, э, все-таки это получится. И, ну, я все-таки уже, мы, вот эта презентация, она состоялась. Ну, и прежде чем «Утиный перекор», хочу, э, давно не пел, хочу одну песню спеть. Просто я сегодня вот э, песню спел на стихи Шпаликова, Геннадия. М -м, это редкое явление, когда, ну, вообще я написал всего две песни на чужие стихи. Это люди, которых уже с нами нет интересная история, кстати, опять же, я не хотел бы рассказать, думаю, ну ладно, может быть, в эфире не смотрят, я фамилии не буду называть, имен приходит, не буду говорить, из какого города, но приходят письма всякие, и вот одна женщина пишет, я, значит, вот слушала ваши песни, и вот она про эту песню, значит, пишет, вы знаете, очень здорово, я как преподаватель литературы вам скажу, что слог очень хороший, и вообще, ну, хороший стих. Ну, я... Конечно, постарался и вежливо ответить, <с> Потом я написал, что, ну, вы действительно правильно написали, что слог хороший, потому что стихи написал лауреат Нобелевской премии в области литературы Иосиф Александрович Бродский. <с> Это очень, ну, кстати, мало кто этот стих из знатоков его знает почему-то. на Бродского очень много музыки написано. И на одни и те же стихи, на эту я ни разу не видел. Просто мне случайно когда-то он попался, и я вот его читал, и у меня уже музыка была в голове. <режиссёв> Стих 1968 года, он очень необычный, я считаю. Это было ну, написано после ввода войск Советского Союза, не только, но Вашаровского Варшавского договора в Чехословакию, известные события. Письмо генералу З. «Война, ваша светлость, пустая игра». Сегодня удача, а завтра дыра. Генерал, наша карта дерьмо, я пас. В север вовсе не здесь, но в полярном круге И хваток шире, чем ваш лампас. Потому что фронт, генерал, на юге, На таком расстоянии любой приказ Превращается рации в буги-буги. Генерал Яралаш перерос в бардак Бездорожья не даст подвести резервы И сменить белье простыня на штат Эта, знаете, действует мне на нервы Никогда до сих пор полагаю так Не был загажен алтарь Минервы. Генерал, мы так долго сидим в грязи, Что король червей загодяли кует, и кукушка безмолвствует, Упаси, впрочем, нас услухать, Как она кухует, я считаю, надо сказать, мерси, Что противник не атакует. Генерал, только душам нужны тела, Душа же известно чужды злорадства И сюда нас, думаю, завела не стратегия Даже, но жажда братства Лучше в чужие встревать дела Коли в своих нам не разобраться Генерал, и теперь у меня мандраж Не пойму от чего От стыда от страха от нехватки дам Или просто блаш. Не помогает ни врач, ни знахарь того наверное, что повар ваш Не разбирает, где соль, где сахар Генерал, я боюсь, мы зашли в тупик Это месть, пространства, косой сожжение Наши пики ржавеют Наличие пик, это еще не залог мишени И не двинется тень наша дальше нас даже в закатный час Генерал, вы знаете, я не трус Выйдите досье, наведите справки Хоть я безразличен, на плюс Я не боюсь ни врага, ни ставки Пусть мне прилепят бубновый туз Между лопаток прошу отставки Я Хочу умирать из-за двух или трех королей, которых я вообще не видал глаза. Дело не в шаров, пыльных шторах. Впрочем, жить за них тоже мне неохота вдвойне. Генерал, мне все надоело, мне скучен крестовый поход. Мне скучен вид застывших в моем окне Гор перелесков речных излучен. Плохо я жил мир вовне. Изучен тем, кто внутри измучен. Генерал, здесь не видать, но они слышны. Снайпер, томясь от духовные жажды. То ли приказ, то ли письмо жены. Сидя на ветке, читает тут дважды И берет от скуки художник наш. Пушку на карандаш. Генерал только время оценит вас, ваши канные флеши, карека горды в академиях будут впадать в экстаз Ваши баталии и натюрморты. Будут служить расширению глаз, Взглядов на мир и вообще аорты. Генерал, я вам должен сказать, Что вы вроде крылатого льва При входе в некий подъезд. Ибо вас, увы, не существует вообще В природе, нет. Не то чтобы вы мертвы, Или же биты. Вас нет в колоде, Пусть меня отдадут под суд, я вас хочу ознакомить с телом. Сумма страданий, от абсурда, пусть же абсурд управляет телом. И до его сосуд. Чем-то черным, на чем-то белым. Генерал, скажу вам еще одно, генерал, я взял вас. Мы к злобу умирал, чтобы было за мною, но Бог до конца от зерна не отделила сейчас ее. Употреблять вранье. Полны одной женщины Чудной внутри В профиль То, что творится сейчас со мной Ниже неба, но Превыше кровель То, что творится со мной сейчас Не скрупляет Возьмите Генерал, вас нет, и речь моя обращена, как обычно, ныне В труппу стадучьи края, края некой обширной глухой пустыни Той, что на карте, что вы я видеть могли, даже нет и в помине. Генерал, если все-таки вы меня слышите, значит, пустыня прячет некий азис в себе маня. Садника этим, осадник, значит, я, я пришпориваю коня. Конь-генерал никуда не скачет. Генерал! Ваши всегда как лев Я оставляю пятно на флаге Генерал, даже карточный домик хлев я пишу вам рапорт привода в Для переживших великий блеф Жизнь оставляет клочок бумаги Для переживших великий блеф Жизнь оставляет клочок бумаги Бери